Всем привет привет и добро пожаловать на канал я Оля и сегодня я решила для вас устроить классный конкурс вместе с магазином чудо на дома я хочу разыграть косметичку и еще к этой косметичке вот такой вот замечательный подарок, набор кистей и сейчас вам покажу как эта косметичка выглядит в сложенном состоянии и для тех, кого интересует данный товар, у них много различных расцветок, ссылку оставлю обязательно в описании так что заходите в магазин и смотрите, сейчас у них огромные акции, если захотите именно такого цвета, как у меня, то напишите хочу косметичку как у, у я оля давайте ее откроем лично меня эта косметичка покорила потому что ее можно а, брать с собой на море или на речку здесь у нас внутри есть два кармашка в которые мы можем положить например телефоны или нашу косметику и деньги и смотрите, сейчас покажу как она у нас выглядит в сложном состоянии очень классная вещица вот такая вот, смотрите, сумочка красота, которую еще можно нести с помощью веревочек вот. И давайте я вам покажу кисточки, которые я также вам подарю. Вот такой вот наборчик огромный кистей. Здесь у нас э, кисти для макияжа. Смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать кистей подарок и сейчас давайте вам скажу условия конкурса во первых вы должны быть подписаны на мой канал поставить лайк что вам нравится видео написать комментарий и также разместить это видео в любой соцсети и оставить обязательно ссылку на свою социальную сеть и через две недели я проведу розыгрыш на вот эту косметичку и на этот набор Кистей. Замечательный подарок. Также обязательно переходите на сайт данной косметички, ссылка в описании. Смотрите, какие там разные есть расцветки. А, мне будет очень приятно, если вы поучаствуете в этом конкурсе или просто закажете такую же косметичку, как знаете, что меня? я сделала я оставила слайм на три дня без крышки потому что мне стало интересно каким он у нас станет и какая на нем образуется корочка и сейчас все вместе мы ее потрогаем, эту корочку какая красота у нас слаймик и слаймик почему-то стал немножко вот ребята я размешала наш слайм с татрадборатом натрия и красота у нас получилось он мягкий пластичный и из него получается очень классный пузырь Так что, ребята, обязательно участвуйте в конкурсе. Мне будет очень приятно. И выполняйте обязательного условия. Выполните все пункты, чтобы выиграть. И я вам отправлю подарочек. А сегодня всем огромное спасибо за просмотр. И увидимся в следующем видео. Всем пока-пока-пока.